Что здесь легко стать Высоко полететь Глубоко не упасть Познать этот мир И остаться счастливым Ты привнес в него веру, добро И кулак нарезай Любовь раздавал просто так Всем, кто хотел Ты всех осчастливел. В темных очках ждешь конца света. Душа в теле женщины ищет, но не дома ты. Ты там, где на брошенных стенах желтеют газеты. Думал, что вечны тело и мир, и все подвластно судьба и по миру, что Бог подарил эту жизнь совершенно бесплатно. Но ты не заметил, как кончился газ, и смыла с врагами любовь. Унитаз, и водя по щеке ржавой бритвой Ты не узнал себя Теперь у тебя одна Скучная комната Ты в темных очках ждешь Конца света Душа в теле, женщины рядом, но не дома ты. Ты там, где на брошенных стенах желтеют газеты. Тебя целятся, но не хотят стрелять Мы стоим столько, сколько можем дать Люди абсурдны, мир сходит с ума чтобы быть счастливым Кончилось небо, сгорели мосты Забыв твое имя, приносят цветы Туда, где ты всех победил Стал абсолютно счастливым Теперь у тебя одна Бескрайняя комната И ты без очков Ждешь только света Душа в теле женщины рядом С нею дома ты Ты там, где играют Песни грядущего человека, грядущего человека, грядущего человека, грядущего человека.